В данном уроке я рассмотрю такой важнейший инструмент для торговли, такой важнейший помощник, как робот, который автоматически выставляет стопы и профиты. Для чего он нужен? Он нужен, чтобы выполнять всю необходимую рутинную работу. Большинство стратегий, Большинство стратегий скальпера позволяет выставлять стопы в явном виде, и стопы, и профиты непосредственно на биржу или в терминал КВИК, в зависимости от того, какие у вас там пожелания, предпочтения. И это позволяет вам сосредоточиться на графике, на торговле, на поиске хороших входов. А уже стоп – это ваши потери, заданные заранее. Вы их можете автоматизировать, это может делать робот выставлять их и профит тоже может выставлять робот, а вы уже можете их подкорректировать. Конечно, он делает это намного быстрее, и когда у вас сделок много, то это облегчает существенно работу. То есть вы можете больше совершить сделок, если вдруг у вас там или что-то прошло против вас, вы можете по крайней мере отвлечься, отойти от терминала, у вас стоп стоит, все, гарантия того, что он у вас сработает. И можно охватить больше инструментов. То есть если вы торгуете и пытаетесь еще и стопы, профиты выставлять, ну это сложно, всегда есть технический риск которую можно избежать. То есть вручную вы всегда рано или поздно ошибетесь, поставите там не там стоп и за это уйдете в огромный минус. Какие, у меня таких случаев было даже на своей практике огромное количество. Плюс это дисциплинирует торговлю. Когда стоп уже стоит, проще его не убрать, там проще дождаться его и получить убыток. То есть это все закономерно в рамках вашей стратегии. Когда стопа нет, очень есть большой соблазн, пересидеть вот этот убыток, если у вас вот реального стопа на рынке нет. Это одно из преимуществ, которое вы получаете над другими участниками, если используете возможности вот каких-то дополнительных роботов, дополнительных помощников, которые вам позволят работать на рынке. То есть вы сосредоточились на графике, смотрите за точкой входа, ищете ее, а не занимаетесь там техническими моментами там выставляете стоп а в этот момент рынок может против вас пойти и вы потеряете больше чем было запланировано потому что вы не успели стоп выставить или что-то ошиблись там при уставлении видеопрезентации есть на сайте я также не хочу здесь раздувать курс и заниматься дублированием притом роботы постоянно совершенствуются какие-то функции попадают новые появляются исчезают Ну все это все вот эти изменения функций, это, как правило, есть пожелания наших трейдеров, пользователей, которые используют наши разработки и используют их в своей торговле. Есть два основных таких варианта. Вот Первый это робот трейлинг стоп, самый простейший. В чем у нас смысл? Вы заходите в позицию, он выставляет так называемую связанную заявку, которая включает и стоп и профит. Она называется связанная заявка стоп лимит и take профит. Это единая заявка, чем она удобна. Стоп сработал, профит автоматически снимается. Профит сработал, стоп автоматически снимается. То есть автоматически эта заявка отслеживает срабатывание одного из уровней. И у вас не может быть так, что у вас сработал стоп, а потом профит остался, и вы потом перевернулись в другую позицию стали. Нет. Вот простейший вариант. Как видите, настроек здесь минимальное количество, но этого более чем достаточно для того, чтобы уже ограничить вашу торговлю и ограничить ваши риски и убытки вот заданным заранее значением. Самый простейший. Второй вариант это профессиональный вариант работы робота, называется он супер вот на текущий момент есть вот такие настройки и тут настроек огромное количество. Тут есть тот же связанный стоп-лимит и take профит, но есть дополнительные возможности выставления профита в виде лимиток, есть возможность переноса стопа в безубыток, есть возможность выставить профиты заданные там вашим параметрам вот сколько вы хотите на каждом уровне поставить и на каком расстоянии от точки входа вы все это можете заранее задать есть возможность многоуровневого стопа тоже очень интересная функция то есть вы задаете э, зашли в позицию там на 10 контрактов и хотите э, не сразу крыть позицию до какого тоже дошли а постепенно то есть пошла позиция против вас два раза ее уменьшили если вдруг в этот момент рынок разворачивается идет в вашу сторону, вы хотя бы отобьете то, что потеряли на стопе. Поэтому здесь возможности для манипуляций, возможности для настроек, оно ну, более чем достаточно для профессиональной работы. Если ваша стратегия позволяет выставлять стопы и профиты непосредственно на биржу или в терминал там, к вашему брокеру, то вот этими роботами-помощниками надо пользоваться это существенно упрощает вашу жизнь и дает дополнительные преимущество перед другими участниками, которые пытаются все это вбить вручную и будут периодически ошибаться. Чем больше сделок в день, тем вероятность ошибиться больше. А робот у него есть огромное преимущество, он не ошибается, если его один раз правильно грант настроить. Как настроить? Подробнейшие в виде видеоинструкции все есть. Один раз вы их посмотрите и достаточно быстро поймете, как все это настраивать. Много времени это не занимает. И это, таких роботов можно привязать к двум, трем, четырем инструментам, с которыми вы работаете. И есть возможность тогда не на одном инструменте торговать и сосредоточиться, а можно параллельно несколько инструментов вести перед глазами. Ну, тут вам поможет, опять же, наличие там двух мониторов. Кто-то может захочет три 4 но увлекаться тоже очень не стоит, потому что вы постоянно перед мониторами находитесь, и лишнее тоже напряжение. Лишняя информация, она тоже может вас угнетать и э, дополнительно воздействовать на вас. Поэтому ну, два монитора ⁇ это оптимально и удобно работать вполне хватает. Спасибо за внимание.